Пиццерия Фредди Фасбера. Видеотренинг по ночной охране. Добро пожаловать на вашу новую работу в пиццерии Фредди Фасбера. Это видео подробно расскажет о ваших обязанностях ночного охранника и познакомит вас с инструментами, которые вы будете использовать. Секция 1. Система видеонаблюдения. На вашем рабочем столе должен быть большой планшет. Вместо настольного компьютера для доступа к камерам видеонаблюдения вы будете использовать этот планшет с сенсорным экраном. Нажатие кнопки сбоку включит его и познакомит вас с возможно незнакомым интерфейсом. В правом нижнем углу должен быть план схема ресторана. Нажатие кнопок на план схеме будет... Секция 2. Управление дверьми. Вы могли заметить две большие двери по бокам, а также отсутствие фонарика. Почему же так? Вам не нужно использовать фонарик с этими специально разработанными дверными элементами управления. Нажатие белой кнопки включит свет за дверью, освещает. 3. Возможные опасности мы позволяем аниматроникам свободное перемещение по ночам, во избежание заклинивания и соответствующих затрат на ремонт. Однако это создает угрозу проникновения аниматроника в вашу офис и, возможно, повреждение ценного оборудования. Используйте двери, чтобы избежать их проникновения. Секция 4. Я здесь. Спрятан медсам. Я твой, твой отец. Я хочу пообщаться.